Так, всем всем пока громко. Слово а, ну, тем, кто постепенно попадет к нам в эфир. Привет. Вот уже появляются коллеги. Валерия из знакомых, по крайней мере, да, вижу. Лица знакомые, знакомый. Коллеги, мы какое-то время не делали прямых эфиров в вот, Инстаграм. Сейчас решили попробовать возобновить эту опцию. Были всяческие там сомнения по поводу качества связи, там с учетом VPN и так далее. Но мне, пожалуйста, сейчас дайте знать. Я решил попробовать без микрофона говорить. Думаю, на самом деле, потому что что-то у меня телефон уже не старенький, надо менять. Уже у меня телефон хуже, чем у любого члена семьи почти. И он так что-то быстрее разряжаться стал, чем раньше. И мне пришлось его подсоединить, и микрофон мне пока не поставить. Но мне нужно понимать, слышите ли меня нормально или нет. Если что, я, конечно, буду я давать микрофону зарядку и мы прорвемся обязательно. Шипит. кто говорит мне. Так, шипит. Так, слышу, что у кого-то шипит. Так, у кого-то слышно. Так. Сейчас подождем еще чуть-чуть обратной связи по поводу звука и картинки. Так, вот у Марии тоже шипит, есть лишний шум. Интересно, что это за лишний шум. Интересно, интересно. Тоже у многих шипит, я вижу. Давайте тогда попробуем через микрофон. Извиняюсь. Так это обычный вроде, телефонный динамик. Может быть... Мой телефон обиделся на меня за то, что я назвал его старым. И что он где, мол, хуже, чем у всех других членов семьи, наверное, решил шипеть теперь. Сейчас подключим микрофон. Спасибо за ваше терпение. И попробуем через микрофон. Как раз подождем опаздывающих. Вот скажи мне, пожалуйста, сейчас вот я подключил микрофон доктор квадри вижу вас приветствую как вам с микрофоном все равно шипит или получше вот отлично кто-то говорит Три -о, -о, о это наверное хорошо идеально спасибо значит микрофон будет окей тогда будем с микрофоном спасибо да но ну, у нас после огромного перерыва как я уже сказал в самом начале у нас попытка возобновить формат ответов на ваши вопросы раньше было полезно и многие высказывали свои пожелания вернуть этот формат поскольку сейчас все более-менее уже адаптировались уже давно я думаю к instagram там к vpn и так далее давайте пробовать действительно возобновлять такой формат и вот это первый наш вариант после длительного перерыва Итак, у нас у нас, у нас, у нас, у нас ответы на вопросы. Я традиционно начну с тех ответов, с ответов на те вопросы, которые задали заранее. Будем таким образом, конечно же, поощрять тех, кто готовит сани летом. Хотя это не свойственно, конечно, обычно для русского человека. Вот, но давайте начнем с ответов на эти вопросы. значит Они были заданы нам в Инстаграм и в Телеграм. Их не так много, поэтому я думаю, что если у кого-то есть вопросы, кто их не задавал заранее, то я сейчас отвечу на те, которые есть, а потом вы их пишите в ленту, ну или как это правильно называется, вот сюда на экран, и я на них буду отвечать уже по ходу, после того, как справлюсь с теми вопросами. Итак, первый вопрос, какой аппарат, Людмила спрашивает в Инстаграм, какой аппарат развивает в любом возрасте в сагитальной плоскости верхнюю челюсть? Итак, какой аппарат развивает в любом возрасте, от старого, от мало до великого, да, как говорится, верхнюю челюсть с агитальной плоскостью? Ну, я думаю, к сожалению, вот на, на мое понимание научное, скажем, э есть только один такой аппарат. Это... Хирургический скальпель, наверное, де лото, но уже не один назвал, уже целый набор. То есть, наверное, только хирургическим путем, все-таки в традиционных представлениях, мы можем увеличить верхнюю челюсть в сагитальном направлении. Понятно, что существуют альтернативные методики, не проверенные научно, не распространенные в мире почему-то. Например, аппараты типа там, фага там, и что-то подобное, я там, не настолько хорошо владею. Много раз я обращался к нашим коллегам на семинарах, в эфирах, сейчас обращаюсь, что если кто-то работает подобными аппаратами, которые выращивают вроде бы как примаксилию, если я правильно это цитирую, то есть каким-то образом могут действительно увеличить в передне-заднем направлении, точнее в переднем, верхнюю челюсть, ее передний отдел, базис, то это было бы очень полезно нам, конечно, для лечения, там, допустим, третиклассников, да, взрослых, а также для лечения, например, пациентов там, с протрузией, да, чтобы э, выровнять резцы корнями вперед, ну и вырастить базис. Э, обращаюсь к коллегам, кто работает этими технологиями, уже на самом деле не первый, и не второй, и не третий год, а с просьбой прислать нам компьютерные томограммы до и после. Мы их наложим, мы их изучим и дадим доктору ответ и, естественно, никуда эту информацию использовать без его разрешения не будем. Задача попытаться научно разобраться. Пока у нас была только одна история, как нам прислали, доктор прислала нам компьютерные томограммы до и после АЛФ аппарата, который должен расширять. Ну, там достаточно скромные результаты были. Такой небольшой прогиб альвеолярного отростка около 1 миллиметра. Остальное отклонение зубов в щечные стороны, в целом эффекты ну как бы сравнимые или даже менее выражены, чем это можно было бы получить простыми методами типа Quad Helix, типа брекет система с широкими дугами, эластики перекрестного прикуса и так далее. Но это про трансферзаль речь. То есть там, в том случае, который нам прислали... Ну и доктор согласилась сама, которая это прислала. И мы консультировались и давали Александру Плаксину, специалисту по компьютерной томографии, наложением КТ. Наложить это еще коллеги из Минска, которые занимаются профессиональным наложением компьютерных томограмм сами накладывали. Никакого скелетного эффекта, какого-либо большего, чем погрешность измерений мы не нашли. Также я призываю всех, кто там работает вот этими аппаратами, выращивающими примаксилю, ну, прислать нам снимки, мы обязательно это объективно пытаемся разобраться в этом. Пока я бы в отсутствии таких доказательств исходил бы из того, что таких, к сожалению, аппаратов, которые выращивают верхнюю челюсть в любом возрасте в передней направлении, не существует. Но в возрасте, там, пока идет рост, понятно, что вы можете работать лицевой маской. И лицевой маской при отличной кооперации вы можете увеличить в переднем э, отделе верхнюю челюсть. если по-простому говорить. Про это Сергей Викторович у нас много рассказывает на семинаре по лечению детей, которые теперь у нас там он реформировал, сделал более подробным, там чтобы не было прямо гонки такой дикой там в трехдневном формате, чтобы все темы были и добавил темы. Теперь он в двух частях, поэтому вот в одной из частей он рассказывает очень про третий класс подробно и про лицевую маску, поэтому все там можно конечно послушать поподробней. Это вот был ответ на первый вопрос по поводу аппаратов, которые в любом возрасте выращивают. Ну и философское отклонение для начинающих коллег. Я пытаюсь, ну я всегда пытаюсь не быть там ортодоксальным, как бы каким-то таким вот зашоренным там, как, да, но все-таки здравый смысл тоже говорит нам, что вот есть технологии, которые когда появились, да, они сразу покорили ортодонтический мир. Вот Без вопросов и ими работают все. Допустим, мини-винты, да, допустим, элайнеры. Допустим, самолегирование. Да? Вот если взять эти три вещи, самолегирование, мини и лайнеры, то ну, абсолютно большинство людей ими работает. И значит, это работает. Да? Как бы. Есть какие-то редкие вещи, я не буду все перечислять, частично в нашей серии постов про мифы мы этого касались, которые ну, работают вроде бы как работают в руках некой определенной избранной группы лиц, и как-то не распространяется дальше вот данной как бы, узкой группы почему-то. Либо действительно воспроизвести это может какой-то только маэстро, там, условно, который там, потратил жизнь на это, может быть. Но тогда это в любом случае неприменимо к практике обычного врача. Или все-таки это не работает так, как хотелось бы создателям, адептам этих субкультур, скажем, да, поэтому я бы, наверное, все-таки исходил из здравого смысла. Раз это не распространилось по всему миру, значит, ну, как бы, все-таки, скорее всего, к сожалению, это не работает, да. Но э, вас всех призываю себя, в первую очередь, быть объективным, стараться видеть все возможности, но пропускать все через фильтр, конечно, науки, то есть, если есть научные данные или есть объективные методы оценки. Например, сейчас это без проблем компьютерная томограмма до и после, окей? Так, это я немножко философию распустил по поводу первого вопроса. Второй вопрос. Какую силу эластиков на стальных дугах использовать для коррекции открытого прикуса? Какую силу эластиков использовать на стальных дугах для коррекции открытого прикуса? Ну, в целом... В целом как мы говорим, обычно для того, чтобы закрыть открытый прикус экструзии, да, экструзия здесь, об этом идет речь, и если уже дуги отработали, раз сталь стоит, да, раз стоит стальная дуга, значит дуги уже отработали, шпей уже более-менее плоский, но расходятся. Да, и мы хотим два зубных ряда, верхний и нижний, повернуть навстречу друг другу. Ну, а скорее это требует сил от 4,5 до 6 унцев, унций, прошу прощения, то есть эластики там, 4,5-6 унций, Но во-вторых, не забывайте, что это требует места. То есть, если у нас это все так расходится, по-простому говоря, да, и мы это удли... пытаемся свести, то это как бы удлиняется. То есть, я сейчас утрирую, естественно, так такого открытого прикуса мы не ведем. Сейчас у меня пальцы стоят на уровне глаза, то сейчас они далеко от глаза. То есть, удлинился зубной ряд. То есть, когда мы хотим свести окклюзионные кривые параллельными, сделать их, они как бы удлиняются, нам нужно место. Поэтому вот просто так эластики могут плохо работать. То есть они пытаются эти зубные ряды повернуть, но места не хватает. Точнее оно всегда найдется путем протрузии. То есть зубы пытаются выйти в протрузию, но сама по себе протрузия может контролироваться этими жесткими дугами, о которых тут речь в вопросе остальными, за счет контроля торка. И, во-вторых, как бы протрузия враг открытого прикуса. Потому что сама по себе протрузия резцов она прикус раскрывает. Поэтому такая невыгодная механика. Поэтому если вы пользуетесь эластиками передними для того, чтобы закрыть открытый прикус, позаботьтесь о каком-либо способе создания пространства, создания места. Это может быть либо удаление, если там значимая уже протрузия есть, да, или скучность. Это может быть оправить боковых зубов назад. То есть, например, реверсивные изгибы на дугах, да. Или мини-винты из дистиллизации, да? допустим, аппарат зубных рядов, вращением их с экструзией и интрузией маляров за счет мини-винтов. Сепарация, когда совсем чуть-чуть надо. Да? То есть вот такие вещи. Поэтому задумайтесь о создании места, прежде чем использовать эластики. И поскольку один из способов создания места без мини-винтов – это использование реверсивных дуг, как в методике многопетлевой техники, так и в методике прямой дуги, кочукелисы. Многие коллеги публиковали исследования на эту тему, реверсивный изгиб, да, изгиб, реверс вверх и вниз а, на никель-титановых чаще дугах, и силы, которые были предложены в исследовании кучу это 150 грамм, насколько я помню, могу ошибаться, конечно. Или там, по-моему, около 100 даже они писали в закрытом состоянии. Вот. То есть, в принципе, ну такие средние силы эластики. Но это на никель-титане были, но на никель стали с реверсом. Просто на стале, если вы сделаете реверс, это будет очень маленький рабочий диапазон. Сразу можно переборщить с силой. А для попытки оправить боковых зубов с помощью реверсивного изгиба и удерживания эластиками, вам нужно все-таки более гибкую дугу отсюда в свое время в семидесятых родилась методика много петлевой дуги когда и была только сталь да, как бы а потом конечно да появился никель титановый сплав и смогла понижать жесткость дуг путем именно другого материала да они а наличие много большого количества изгибов на дуге, чтобы снизить ее жесткость, да? а именно путем другого сплава, то стали использовать никель-титановые дуги с реверсивными изгибами и передними эластиками, чтобы закрыть открытый прикус. Поэтому в итоге я бы, может быть, и к чему говорю, не, не стал бы вам, не советовал вам, может быть, достали тянуть с эластиками. Можно их использовать по методике, если вы собираетесь именно эластиками передними закрывать, то все-таки использовать скорее на прямоугольных не, титановых дугах с реверсами, но это только в том случае, если вы абсолютно стопроцентно уверены в кооперации пациента. Потому что если вы зарядили реверс да, на дуге вверх-вниз а, и корректируете там, открытый прикус таким образом с эластиками, то если пациент эластики носить не будет, вы понимаете, что прикус наоборот раскроется из-за этих изгибов, и естественно пациент доволен не будет. Поэтому, да и вы тоже. Получается, что это только там у каких-то железобетонных пациентов, которые вам 100% 24 часа в сутки будут носить передние эластики. Вот если вы говорите тут про какую-то такую помощь небольшую, что типа вот подсомкнуть немножко, то тут тоже надо понимать, что даже если вы не сделали реверс на дуге, да, а просто решаете там что вот сепарировали немножко и хотите вот довести чуть-чуть контакт там над на жесткой дуге там или сталь то все дальше зависит от того язык прокладывается или нет если язык прокладывается то ну например там вечерне-ночного ношения будет недостаточно нужно круглосуточно ну а если все-таки коротко ответить на стали ну наверное, где-то четыре с половиной унции начать если не работает можно и до шести дойти но это зависит как бы от диаметра эластика, конечно, от того, насколько человеку вообще удобно рот открывать. Тут, к сожалению, приходится еще в реальной жизни, то есть ты там дал эластик какой-то, попросишь пациента там пооткрывать рот, насколько и вообще ему тяжело, да, там, Если ему очень тяжело, понятно, что он носить это не будет. Потом я бы, наверное, подумал бы про 4,5, ну, если нормально человек привык, там, и результата нет, а он как будто бы носит, можно 6. В среднем в исследованиях там, от 120 до 150 грамм эластики на фоне реверсов на никель-титане даются. Я не любитель вообще передних эластиков и вот таких подходов, поэтому у нас не накоплен большой опыт именно с эластиками здесь. Я бы лучше использовал мини ленты для этих целей, но иногда эластики, конечно, нужны, поэтому тут приходится подбирать. Так, третий вопрос, который был в инстаграм. значит, Показания к мини лентам когда без них не справиться? Глобальный вопрос. О, у меня тут продукт-плейсмент получился, случайно, абсолютно. Мне просто нравится эта кружка, да и на 0, типа мне подарили, как-то она огромная. Один раз налил, не надо доливать. А, ну, ладно, надо воромка просить денежки за это. то, что я их засветил в эфире. Буду блогером. Значит, когда не справиться без миниментов? Ну, коллеги, наверное, такой да, большой вопрос. Без миниментов, на самом деле, наверное, вот вообще точно никак вообще не справится, пожалуй всего лишь ну наверное, в трех ситуациях хотя наверняка больше но так то что из частых что приходит в голову первая ситуация в которой ну, крайне маловероятно что можно справиться без мили винтов это внедрение всего верхнего зубного ряда хотя в теории конечно поэтапно с лицевой дугой с высокой тягой с головной шапочкой, это, наверное, в теории сделать можно при условии практически круглосуточного ношения лицевой дуги. Но это, конечно, жестко в нынешний век, когда есть мини-винты. Второе, это мизиализация на данной стороне или дистолизация на данной стороне и верха, и низа. То есть, если вы, например, допустим, это редкая, конечно, ситуация, хотите, на, на, например, на этой стороне, и вверх вперед, весь переместить, все зубы вперед, и низ все зубы вперед. Ну Без меня понятно, что эластики вы использовать не можете. Хотя приходят такие интересные мысли в голову, давайте-ка я сначала эластиками второго класса, перемещу весь низ вперед, дальше остановлюсь, передохну, пациент передохнет, зубы передохнут, эластики передохнут, все застабилизируются на новом месте, там, утвердятся. И теперь мы, значит, дадим эластики третьего класса, которые переместят все верхние зубы вперед. Ну, в реальной жизни такая шутопия. Во-первых, там куча вертикальных эффектов этой эластика. Во-вторых, ну, таких людей еще надо найти. Они где-то бывают, конечно. Ну, где-то обычно у других врачей, там, где-то в других странах. Ну, не знаю, редкость как бы. Вот. И в-третьих, ну, это очень долго, да, вы понимаете. Отлично. Да и, скорее всего, ты потеряешь обратно большую часть эффектов, потому что ну, да, 2-3 месяца зубам недостаточно стабилизироваться на этом месте после перемещения. Поэтому вот перемещение на обеих, эм, верх и низа с одной стороны, медиально и дистально, и верха и низа это нерешаемая практически без, без мини-винтов история. Скелетное расширение у пациентов, прошедших пик роста, очевидно, без хирурга и без мини-винтов, тоже не решается хотя хирург мог бы заменить мини винты с арпи да но все равно чаще всего винт ставится с опорой расширяющий винт с опорой на мини винты это наверное три основных показания а естественно в реальной жизни мини винты используют гораздо чаще просто понятно там ретинированный клык тащить да например из неба понятно что лучше поставить вин, чтобы не рисковать опоры на весь зубной ряд но можно сделать без мини винта дойдя до жесткой дуги поставив баллисту используя слабую силу там и так далее там эластики для контроля детализация понятно что нормальную детализацию более там полутора миллиметров сделать без миниметов практически невозможно вот исследования показывают да то есть вы можете биться с лицевыми дугами конечно с эластиками но опять же в этом смысле поэтому если брать более широкую конечно то показания сейчас для миниметов огромные просто потому что ну много ли вы видели сейчас врачей пациентов которые например просят э, своего пациента носить допустим лицевую дугу там 20 часов в сутки. Да? То есть, для нем по факту ходить с лицевой дубой. То есть, поэтому, или там, опираясь только на эластики. Ну, то есть, я, я думаю, что большинство коллег, конечно, используют для дестеризации, для мизизации, для ретенци... вытаскивания ретинированных зубов, а, необных, естественно, для наклона окклюзивной плоскости, для внедрения да, отдельных зубов. Хотя, опять же, например, тот же маляр, его в принципе, в теории, маляр экструзированный, например, по полугоду, но можно внедрить там вколачивая, как это раньше да, называли, об антагонист на имплантате, да, то есть там коронка на импланте, и вот ортопедов, есть такой опыт, да, вот недавно беседовали с коллегами, просто это на, настолько некомфортно все-таки, да, и настолько травматично, и мышцы могут отреагировать, и сустав может отреагировать, потому что преждевременный контакт на одном зубе, и ты как бы вбиваешь туда, конечно, маляр, то есть, Иными словами, сделать на самом деле без мини-винтов можно многое, когда их не было, так и пытались сделать. Но сейчас, как бы, наверное, просто ну, это более простой способ, да, вкрутить человеку мини-винт, два мини-винта, чем вот так вот его мучить. Да? Вот. Поэтому дистанлизация, интрузия и так далее. Ну, в общем, без мини-винтов очень много где не обойтись. И чем меньше опыт врача... Конечно, ну, большая часть вопросов задают так-раз не, не с огромным опытом, что нормально абсолютно. И вот чем меньше опыт у врача, тем чаще нужно использовать мини-винты, конечно. Другое дело, что вот те коллеги, кто начал использовать мини-винты, уже какой-то опыт набрал. То есть такой опыт, знаете, который уже позволяет выйти из базового стресса и начать замечать что-то вокруг. Потому что ну, базовый стресс это, например, ты там удалил первого пациента там зубы, там все говорили, ты что там? С ума сошел, даже здоровые зубы, ты и так под прессингом находишь. Ты удалил эти премоляры и все, о чем ты думаешь, когда ты лечишь этого пациента, ты вглядываешься в эту дырку. Она уменьшилась или нет? Уменьшилась дуга? Торчит дуга или не торчит? Каждый раз ты только об этом думаешь. Закрывается или не закрывается? А потому что я там страхи вообще не закроется. То есть ты еще за свой счет имплантат туда будешь ставить. Еще все будут: мы же говорили, не надо удалять было. А тут еще, ну у тебя такие какие-то страхи в голове, и ты такой вообще только думаешь, там меришь эту дырку там дрожащей рукой, аж циркулем вглядываешься там минус две мм, десятых миллиметра или закрылась и те конечно вообще не до того там чтобы смотреть там не знаю, вертикальные эффекты там да, трансферзальные эффекты вот только пройдя какой-то базовый стресс то да, это как с вождением да ты начинаешь что-то видеть вокруг то есть когда ты едешь на первый раз на машине там 2 3 10 там 20 ты как бы смотришь только вперед но ну, некоторые так долго ездит. Ну, как бы, в принципе, там только вот так, так, как бы, и все. И а, а когда ты там уже расслабился, там, да, уже проехал 100 тысяч километров, ты, конечно, уже там начинаешь что-то видеть там. Да там вот что-то там, тут слева, там тут брюнетка, там блондинь. вот И, соответственно, ты как бы уже что-то начинаешь замечать. Также в естественно, все ровно так же. То есть ты как бы, когда прошел базовый стресс, ты начинаешь видеть какие-то вещи. И тогда начинаешь видеть побочные эффекты, которых ты раньше, кстати, не замечал. То есть с миниментами я вот к чему. Многое можно сделать, но многое можно и наделать. Давайте так скажем. То есть можно много сделать побочных серьезных которые э, без мини-винтов невозможно сделать. То есть вращение всего зубного ряда, раскрытие прикуса значительное, наклон окрозионной плоскости там, и прочие разные вещи интересные, их можно сделать, потому что мини-винты это оружие, которое, естественно, может работать в обе стороны, как вы понимаете, без меня и в плюс и в минус. Вот. Поэтому э, тема большая, серьезная, и, как вы понимаете, после этого я должен пригласить вас, и приглашаю, кстати, на семинар по мини-винтам, на котором мы в течение трех дней это все прям подробно разбираем биомеханический прям с логикой с четкой вот чтобы было понимание как использовать это вот во благо с умом с интеллектом да вот об этом семинару народу людям нравится хотя как бы говорят что достаточно сложно но мы пытаемся это все как-то делать в непринужденной обстановки чтобы совсем как бы не было трудно и в принципе это обогащает коллег в в целом знание биомеханики, да, не только прямо вот чисто к мини-винтам. А биомеханика это на самом деле наше все, и мы ее долго недооценивали. Ну, по крайней мере, я, например, да, то есть постепенно поняли, что для эффективного лечения это основное. Идем дальше. Четвертый вопрос из Инстаграм, который был. Интрузия верхней челюсти. То есть, видимо, верхнего зубного ряда я позануднее еще немножко. Ну, понятно, что когда коллеги пишут, там инстаграм никто там терминов не подбирает я просто на всякий случай что я буду говорить про интрузию верхнего зубного ряда то есть зубов верхних внутри челюсти до да? интрузия верхнего зубного ряда при третьем классе и десневой улыбке, нюанс расположения винтов и побочки значит у нас есть какой-то пациент да вот ирина спрашивает гипотетически с третьим классом какой-то у него десневая улыбка у него, кстати, десневого тяжело изобразить Потому что у меня очень длинная губа. Поэтому я вот рассказывал недавно в посте про свое лечение, что я там бился за дисплей себе, за арку. Ну, как бы, видео не обманешь. Дисплей у меня, конечно, так себе. Вот, и губа длинная. И мне долгопец сказал, что надо упражнение делать, поднимать губу. Как-то так вот. Вот В принципе, даже даже так мне не показать, десневую улыбку, простите. Вот поэтому, значит... Придется поверить нас, что есть некий пациент с третьим классом в вопросе десневой улыбкой, и мы хотим внедрить ему весь верхний зубной ряд. Да? какие будут нюансы. Значит, есть хорошая новость, и есть плохая новость по поводу внедрения всего верхнего зубного ряда при третьем классе. Ну, давайте вместе подумаем, какая хорошая, какая плохая. Кстати, может быть, надо, мне кажется, и вам дать высказаться, да? И я пока себе горло промочу тут чуть-чуть. С непривычки. Значит, вот а, у нас третий класс, мы пытаемся внедрить весь верх. Вопрос нелегкий, ну то есть часть его легкая, а часть нелегкая. Вот что хорошо, что хорошего есть в том, что мы будем внедрять весь верх при третьем классе, а что плохого есть? Давайте подумайте, напишите. Так вот, доктор, я могу ошибаться, Чейл, возможно, Пишет, класс ухудшится, отлично, красавчик или красавица, не знаю, там мне не видно. Так, эм, вижу, вижу. Значит, что класс ухудшится, я расшифрую, потому что в таком формате коллеги тут невозможно писать целый трактат, как бы с телефона. Значит, коллега имеет в виду, да, что когда мы внедряем весь верх, совершенно верно, у нас вся нижняя челюсть, если мы сможем внедрить весь верх, действительно, вплоть до вторых маляров. То есть все зубы, которые контактируют, если мы сможем их внедрить, то нижняя челюсть у нас сделает так называемую да, переднюю авторотацию. То есть челюсть пойдет вверх и вперед, и это немного, совершенно верно, немного, но ухудшит класс, который и так третий. Подбородок пойдет вперед, что может быть негативно воспринято пациентом, Об этом надо предупреждать, это надо закладывать, но скорее всего это будет, конечно, не настолько значимо чтобы человек заметил это потому что маляры нас подкачают если смотреть э, если смотреть э, вот как как ведет себя верхний зубный ряд и вот э, доктор чейл нам уже в принципе это и говорит, ну в принципе все знает человек, ну сразу видно, вот серьезно, вообще круто. Вот что, если подумать, как будет себя вести верхний зубный ряд при внедрении, если вы начнете смотреть наложение компьютера на томограмму, а нормальные люди понятно, что этим не занимаются, где ты их еще посмотришь, ну вот наложение КТ до и после внедрения всего верха, то получается, что верх в основном будет внедряться вот так вот, то есть, например, допустим, резцы внедрились там на 3 миллиметра, допустим, да? А вторые маляры, например, на 1 миллиметр. Да? То есть получается, что весь зубной ряд он не вот так сделал, как может быть в наших мечтах он хотел бы, а он все-таки сделал вот так. И совершенно верно, коллега нам говорит, что верхние резцы в таком варианте пойдут в протрузию. На самом деле, даже вот я чуть-чуть перефразирую вашу, я понимаю опять же, что тут сокращенно пишите: даже не только резцы пойдут в протрузию, по сути все зубы пойдут в протрузию. Потому что вот это вращение зубного ряда вперед, оно именно вперед прыгает. То есть, класс от этого улучшится. Есть, вот мы заметили это при втором классе. Вот у нас есть пациентка, там на мини-винтах показывала, у которой был второй класс. У нее, э, получается, мы верхний зубной ряд вот так вот поворачивали, класс должен был ухудшаться. Но, да, потому что, ну вот, вот верхний зубной ряд я утрирую, да, то есть, вот он, мы его вот так вот поворачиваем, да, то есть, видите, из цифр протрузия, то, что нам коллега сказал сейчас, чтобы рука не мешала, ок. Рисы протони, то есть все зубы на самом деле вперед немножко наклоняются. Вот. Но у нас, у той пациентки, еще произошла авторотация челюсти. То есть класс ухудшился. И вот наложение КТ по верхнему зубному ряду показало, что зубы верхний вперед сместились там на 2,5 мм примерно. То есть весь верхний зубный ряд за счет вот этого наклона его зубы сместились вперед, что должно было ухудшить класс. Но при этом сама нижняя челюсть сделала авторотацию. И как бы этот класс... Улучшила обратно. То есть, возможно, при третьем классе будет примерно та же история, пока насмотренности такой мало, потому что ну много ли там вы видели компьютерных томограмм, наложений точнее, до и после внедрения всего верха. То есть, их пока у нас не так много. И что при разном классе, там, при всякой ситуациях, Но, в принципе, да, значит, отвечаю на вопрос, значит, при третьем классе обратно э, десневой улыбки, если мы будем внедрять весь верх, то верх, скорее всего, как обычно, внедрится вот таким вот поворотом, Плюсом будет, что этот переместит верхний зубной ряд вперед. Будет ли это плюсом для резцов, зависит от их исходного наклона. Без меня понятно. То есть, если исходный наклон был нормальный, то эта протрузия будет избыточной. И пациент начнет жаловаться на протрузию при эстетике, да, при улыбке в профиль. Вот. Но зубы сместятся немножко вперед. Но сама челюсть, если нам удастся внедрить в том числе вторые маляры, если мы это хотели, то она будет авторатироваться. Значит, нам надо будет бороться с авторотацией да, всеми способами. Нам надо будет пытаться экструзировать нижние зубы, чтобы не дать нижней челюсти авторатироваться и, может быть, меньше напирать на внедрение маляров. Потом скорее винты можно будет расположить где-то более медиально, например, то есть не ставить их там между 6-7 или подскуловая, может поставить 5-6 и 2-3. 2-3, 5-6. И тогда, очевидно, их средняя, ну, 2-3, 5-6, где окажется середина? Ну, наверное, где-то как будто бы, вот это, вот, это, если это был бы один большой винт, ну где-то там в, в области четверки, да. И это немножко медиальный центр сопротивления все равно. И как бы зубной ряд будет все равно вот так поворачиваться. Плюс маляром тяжелее внедриться, чем резцам, поэтому идет такое вращение зубного ряда. Так, эм, э -э -э -э. поэтому по бочке это протрузия резцов. Если конкретнее ответить на вопрос, протрузия лицов, она может быть выгодна для третьего класса, а может быть невыгодна. Зависит от исходного наклона лицов, улыбка в профиль, как у пациентов говорит. Если уже компенсация да, природы сделана, что лицик протрузии, еще больше протрузия будет некрасиво. Если допустима протрузия по эстетике, то это не побочка, это в принципе плюс. А, побочка в виде авторотации, если вам не удастся экструзировать нижние зубы или а, удержать маляры от экструзии верхней. Да? Это будет вызывать авторотацию через ухудшение третьего класса скелетного компонента, то есть подбородка вперед. Вот так, так, так, так. Спасибо, коллеги, с ником доктор. Чейлс, в принципе, поучаствовал или поучаствовал, я так и не, не посмотрел еще, в ответах и замечательно прям все ответил. Вот. Так два вопроса были в Телеграм. Значит, Александр спрашивал, как правильно интрузировать резцы на верхней челюсти? Какую можно получить величину интрузий? Вообще, на самом деле, вот если так задуматься, часто ли приходится интрузировать прям только резцы верхние? Я вот, когда анализирую свою практику, мне кажется, что у нас немного случаев, где было это показано. Потому что вы понимаете без меня, да, отлично, что для того, чтобы интрузировать верхние резцы, нам надо какую-то иметь ситуацию, где совпадает несколько вещей. Ну, как правило, это три как минимум вещи, да. Первое, увеличенная глубина перекрытия, это понятно. Да, внедряем, уменьшаем глубину второе, десневая улыбка в переднем отделе только да, это понятно, внедряем, уменьшаем десневую в переднем отделе и уменьшенный дисплей да, третий, уменьшенный дисплей Увеличенный дисплей загородился. Увеличенный дисплей, и мы должны видеть поверхности. Вот на самом деле так покопаться не так много таких ситуаций. Но они, конечно, встречаются за что-то из серии второго класса, второго подкласса чаще с экструзией верхних передних зубов больше, чем нижних. Бывает такой класс, второй подкласс, когда общая высота снижена настолько, что э, все равно никакой десны впереди нету. Э, дисплей даже может быть недостаточный. При этом глубина вся в основном за счет нижней шпеи, да, за счет сагиталка, Ушла контакт за счет нижней шпии Бывает, когда верхние больше отреагировали, то есть была как бы сагитал, верхние ушли в эксклюзию больше, и тогда впереди десневая, и дисплей увеличен. Вот тогда надо внедрять резцы. Ну, Во-первых, это не часто нужно, но иногда нужно, конечно. Как правильно их внедрять? Вообще по классике их внедряли всю жизнь так называемыми интрузионными дугами. То есть мини-винты раньше не использовали для этих целей, их просто не было, и, и, и резцы внедряли. По тем обзорам научной литературы, Например, систематический обзор, который был там вообще в 2000-х годах, по чуть ли не в 2005-м, еще году. То есть по механике до мини-винтовой мини механики средняя интрузия верхних резцов была 2,5 мм. Где-то 2-2,5 мм. Поэтому на 2 мм вы рассчитывать можете. Когда мы смотрим сейчас некоторое количество своих случаев, где мы внедряли весь верх, то верхние резцы в некоторых случаях внедряются 3-3,5 мм вполне да, по КТ. Оценивать это каким-то другим способом опасно. Дисплей опасно. Вот так я разговариваю с вами, у меня какой-то вроде дисплей даже есть. Типа я уже молодой. Но так, у меня, конечно, никакого дисплея нет. По улыбке тоже понятно, у меня хорошее настроение, я сильно улыбнулся. Ну, не похоже было сейчас на хорошее настроение. Вот, и слабенько улыбнулся. Пацаны сказали, вы еще должны 40 тысяч рублей. Как бы у вас по смете еще. Он такой. Давайте сделаем флатку улыбки. И писать, ну, как бы улыбка вышла неполной. Или говорит там, мы ничего больше нам должны наконец-то сильно улыбаться. То есть это очень супер. Плюс там, не знаю, настроение плохое, там, не знаю, там лужу наступил до этого. То есть, ну, как бы очень такая штука, поэтому лучше, конечно, смотреть еще раз к объективности, при возможности вас призываю, к объективности, то есть оценки всего, что можно объективно оценить по снимкам, по наложению компьютерных томограмм, ну вообще за вас это должны делать лектора, конечно. То есть вы не для того платите деньги, ходя на семинары и время свое, чтобы там, например, практикующий врач такой, работающий в обычной нормальной такой практической ортодонтии, взял там и каждого своего пациента, значит, КТ заставил сделать после, наложил до и после, значит, там, да, это еще надо наложить, надо иметь программное обеспечение или обращаться к специалистам, которые это хорошо идет, а они все-таки берут за это деньги. Получается, что, конечно, я отлично понимаю, что большинству из вас как бы это не, ну, нету времени и, может быть, даже мотивации делать. Но требуйте от лекторов, которые предоставляют вам какую-то информацию. Например, говорят, здесь была дистализация, там, здесь было внедрение, мы тут внедрили лисы. Вот эти вещи все голословные, абсолютно пока не подтверждены четкими какими-то данными, ну, например, наложением в Ну а у кого есть возможность хотя бы ТРГ там, до и после, смотрите, там, смотрите хотя бы там нижние резцы, там, протрузировать или нет, бывает там, ну, люди думают, я там вот вырастил нижнюю челюсть человеку, например, дав свои хитрые эластики, там, авторские какие-нибудь. Вот, но потом хотя бы просто даже не рассчитывает ТРГ, если сделать после, доза облучения минимальная, там, абсолютно, да. Ну ТРГ, да, и ты прям смотришь нижний рецепт, ну, на, на глаз, там на 15 градусов больше, там, ну, на глаз, на 15, там, трудно сказать, но видно больше. Потом хотя бы ТРГ до после, фотки под правильными углами, все четко, то есть ну, не обманывайте себя и пытайтесь разобраться. Тогда вы быстрее, намного быстрее накопите опыт. Не 20 лет будете доходить до каких-то вещей, а вы на своих случаях, потому что вы там слушаете какую-то теорию там меня, там других людей, естественно, не обязаны вообще верить на слово. Вот. Самое лучшее доказательство – ваши случаи, но это самое дорогое достояние, что у вас есть ваши вылеченные случаи. Но их можно профукать, простите за такое слово, когда ты их не проанализировал. То есть ты не сделал снимки, ты не сделал нормальные, правильными углами фотки. Ты заблуждаешься очень часто, анализируя их. Окей, я так немножко философии. Так, я, извиняюсь, позволяю себе какие-то философские ставки, ну потому что у нас искренняя миссия уже много лет попытаться там как-то помочь начинающим врачам ну работать лучше и оглядываясь уже на свой какой-то все-таки жизненный идентический путь я искренне считаю что очень важно уметь объективно анализировать свои случаи поэтому я не устаю про это говорить то что это вам нужно естественно чтобы вы выросли то есть, это самое лучшее что вы можете делать так елена спросила в телеграме если пористая кость на верхней челюсти а по плану дистиллизация маляров где мы мы рекомендовали закрутить мини винты ну в целом при необходимости дистиллизации верхнего зубного ряда или маляров на верхней челюсти ну наиболее стабильные области, пожалуй, ну как бы, ну, на наш опыт, опять же, есть разные подходы, это подсколовой гребень, где-то процентов 80 пациентов э, можно поставить там мини-винт. Э, это немало, 83 даже процента, когда мы исследовали по нашим исследованиям, у нас получилось в области дистального корня шестерки достаточной толщины, то есть более миллиметра. как бы уже как ни странно может держать вот поэтому подскуловое гребень я бы рекомендовал это обычно достаточно ну, относительно плотная в, в, в сравнении с другими структурами верхней челюсти кость если нет то не прямая опора на небо опора на небо то есть опора на небные винты но это понятно что как правило уже требует какой-то ну, я имею в виду в переднем отделении, да, там, где плотная кость, вот более где глубоко, где можно вертикально, крутиться, там, где куда ставить для марки, для скелетного расширения, да, вот эти Вот там, в принципе, можно поставить, но тогда потребуется уже какие-то, ну, какая-то лабораторная поддержка, аппараты типа там дистал слайдер какие-то там и так далее то есть как бы опираясь на него или но для нас это всегда второй там третий выбор сначала пытаемся обойтись без техника конечно потом под скуловой я бы посоветовал в таком случае который я спросил так надеюсь я ничего не пропустил у нас конечно возможно кто-то потом еще задал что-то в телеграме сейчас быстренько просто проверю так так так Так. Да нет, последнее это мое лицо, которое вещает, что скоро будет эфир в Телеграме. Значит, ничего кто не спросил больше. Значит, ну, в Инстаграм там, да, я сейчас уже. Я буду сейчас тогда смотреть, что тут, кто может быть, кто-то спросил что-то. Сейчас промотаю сначала и посмотрю. Были ли какие-то вопросы. шипит шум потом исправили потом все хорошо так так так так так если кого не пропущу вначале там вы напишите будьте добры снова я не созлаю, могу просто пропустить так вот как вы относитесь к методике нуклеации премоляров наверное речь идет о как бы неком последовательном удалении там в наше время в институте, в институте это называлось как-то последовательное удаление походцу если я правильно понял вопрос то что по-разному могут люди как бы называть вещи то есть имеется в виду что мы удаляем зачатки премоляров понимая что у пациента будет значимый дефицит места и что ловить нам там особо нечего без удаления и мы заранее идем на последовательное удаление, то есть, там, вы знаете, удаляется там, молочный маляр, например, там, чтобы ускорить, ну, на соответствующей фазе, по-моему, когда корень постоянного премаляра больше половины прорезан, потом, значит, прорезывается премаляр и его удаляют. но вот еще тут речь о том, чтобы вообще и зачатки удалить, не дожидать этого. У меня нет опыта такого, поэтому вот коллега, который спросил, я не буду умничать, детишек у нас в клинике крайне мало. Если мы и шли несколько буквально раз в карьере на последовательное удаление какое-то, то есть за, за, заведомо, да, решая, что это будет удаление, то мы, ну вот так вот, ну, если я правильно, правильно помню, может у вас сообщение об этом вопрос, мы, конечно, вот так вот, чтобы удалять там зачатки, оттуда сверху так не шли, просто ждали прорезывания и после этого удаляли, да, принимали, вот, но, повторюсь, мало с этим опытом, поэтому учить не буду, может Сергей Викторович там что-то на эту тему, знает, я спрошу, писала, что плохое соединение, вроде вернул, mm -hmm. так у нас тут небольшой сбой вроде был, вот, а, поэтому не знаю, можно будет личным сообщением с вами поуточнять, и я попрошу там Сергея может быть, чтобы там вам ответил, ну а вы уточните, что вы имели в виду, возможно это как бы общепринятый термин, а я, например, там, его считаю, что он может по-разному быть, может быть я в этом вопросе не очень хорошо разбираюсь. Так, как убрать сагитальную рисовую щель в 0,8 мм, точность, вежливость королей, то есть миллиметр при нормальной патрузе рисов, но микрогнотии нижней челюсти, отсутствие шестых и седьмых всех. Короче, у пациента, если я правильно понял, небольшой сагитальная, небольшая сагитальная щель, ну, около миллиметра, даже меньше. Наклон верхних рисов нормальный. да? Нижняя челюсть маленькая, видимо, коллега нам объясняет, что из-за этого сагитальная щель. И нету никаких маляров. Отлично. Значит, у нас все равно нам в любом случае при этом надо решить, мы хотим верхний назад или мы хотим нижний вперед. Я сейчас исхожу из понимания, что челюсть у нас стоит в ЦС. То есть, с челюстью все нормально, мы ее никуда двигать не хотим. И вот этот один миллиметр сагиталки мы хотим решить. У нас есть три пути. Да... Глобально, давайте так, глобально, чтобы закрыть сагиталку, у нас глобально есть два способа. Первый это сагитальный, второй это вертикальный. Мы можем либо двигать сагиталью зубы, например, верхние резцы назад, нижние листы вперед. В вопросе звучит, что верхние лисы стоят в нормальном наклоне, то есть наклонять их назад мы не хотим. Это значит, что мы их можем переместить назад корпусно. Вместе с корнями. Мы можем переместить их на этот корпус, но вместе с корнями. Один миллиметр ретракции и ничего для костной ткани сзади проблемного не сделать. Так сделать можно. Второй вариант. Переместить нижний вперед, если их парадонт, биотип десны, их положение в симфизе допускают того, что их можно на один миллиметр вперед. Но обычно это не проблема. Вторая группа ситуаций это вертикальная, это углубить перекрытие. Да? Если ты не хочешь ни вверх-назад, ни низ вперед. Тебе остается только углубить перекрытие и посмотреть, насколько оно глубокое. Оно не соскочит травмирующий. Понятно, что миллиметр сагиталки, если сейчас перекрытие нормальное, углубить можно. Это не будет сильно глубоко. Технически, да, наверное, в этом вопросе тоже есть. Технически, если у пациента нет никаких маляров, то лучше поставить дентальные имплантаты сразу же. В области маляров, в области 6. И дальше зависит от того, что вы решили при диагностике. Если вы хотите верхний назад, то к этим малярам, верхним имплантатам, после их остеоинтеграции 6-8 месяцев вы с опорой на дентальные имплантаты коронки перемещаете все верхние зубы назад, убираете эту сагиталку. Если вы хотите нижними зубами вперед это сделать, вы считаете, что так будет красивее для профиля, а нижние резцы, не пострадают, то есть справиться с этим, тогда вы толкаете от нижних тонтальных имплантатов на 1 миллиметр вперед весь нижний зубной ряд. Ну, в идеальной жизни вы еще учитываете миллиметр, вы говорите ортопеду, что вот я собираюсь нижние зубы, боковые, все зубы да, от премоляра до премоляра переместить с каждой стороны на 1 миллиметр вперед, поставьте мне имплантат шестого так, чтобы вот будущая коронка была точнее, имплантат был по центру будущей коронки. Что медиальный край будущей коронки шестого нижнего зуба будет на 1 миллиметр медиальнее, чем сейчас находится дистальный край пятерки. Да? Они это там ставят, ставят в окончательное положение, ставят после остыкового ротопит. Рот, рот. Видимо, там спутник за тучу зашел, простите, коллеги. А, значит, и получается, что вот от этого вы толкаете. Это техническое. Ну, если вы хотите углубить, то это чаще какие-то эластики скорее. да. То есть, вот такой ответ, если я на то ответил, что хотели спросить. Так, смотрим дальше. Какие были вопросы, я по порядку иду сверху вниз, чтобы никого не пропустить. Так, тут просто все присоединяются. делать не очень напряженное лицо при этом так Нет, тут тоже вопрос так вот вопрос так это уже ответ на вопрос так вот Александр спрашивает подскажите как предугадать по КТ сколько костной ткани сформируется на пути перемещения зуба вестибулярно хороший вопрос это похоже не изучено то есть по крайней мере, мне не удалось найти в подмеде, в научной литературе четкого ответа на этот замечательно важный вопрос для практики. Мы бы очень хотели да, с вами знать, сколько будет образовываться новой кости. То есть, ты двигаешь зуб вперед, там, протрузии, корпус, расширяешь боковые отделы, там, выводишь весцы вперед. Сколько новой костной ткани образуется при этом движение? Скажи, пожалуйста, у меня... Ну, сейчас... Так, меня вообще, надеюсь, слышно, видно. У меня почему-то показывает, что интернет плохой, хотя Wi-Fi, как бы, видимо, Wi-Fi тупит. Так, сейчас я подожду от вас сейчас, чтобы понимать, я там сам с собой как давно разговариваю. Или все-таки кто-то меня еще слышит и видит. Так, спасибо, спасибо, Оксана. Вот, мне уже сказала, что меня слышно. Точнее, ну что-то, короче, со мной есть. Так, тогда продолжаю. Значит, получается, по поводу костной ткани, ну, очень трудно ответить на этот вопрос точно. Я бы исходил пока из гипотезы, что это будет примерно так же, как в небную сторону. При движении в небную сторону верхних листов есть какие-то ограниченные научные данные, сделанные в большей части пока все еще по ТРГ даже. Ну, информация, конечно, добавляется-добавляется, но пока это примерно, что ремоделяция идет один к двум у взрослых и один к трем у подростков и детей. Иными словами, если зуб проходит назад, например, 2 миллиметра назад, верхний резец не то теряется один миллиметр кости. Иными словами, один новый образуется. То есть, Если бы вообще как бы ничего не образовывалось, то он два прошел, два потерял кости. Да? То есть, вот он всю забрал кость за собой, 2 миллиметра прошел назад, 2 миллиметра кости убыло. Но убывает в два раза меньше, чем он двигается. то есть 1. Поэтому мы на семинарах ну, примерно так говорим, что если мы говорим о движении верхних листов назад, то там, к сожалению, очень большая вариабельность. Но за неимением лучшего, давайте грубо считать так. Сколько вы готовы потерять за зади кости костной ткани, да? например, сколько ее там есть, сколько там есть костной ткани минус столько, сколько вы хотите, что там осталось, да? вот 0,5, допустим, да, там сколько есть x минус 0,5 и вот это все умножаем на 2 для взрослых, умножаем на 3 для подростков. Но это как бы назад. А Здесь вопрос, если двигать вперед, вестибулярно. Если попытаться сходить из той же логики, для верхней челюсти есть шанс, что она такая, вот для верхней челюсти. Не, не. Соответственно, для верхней челюсти есть шанс, что это похоже, потому что были исследования, когда у собак, например, премоляры наружу двигали, и были исследования, когда у пациентов, людей уже, премоляры, которые идут на удаление, их начинали слабой силой перемещать вестибулярно, да? то есть как бы удаляли их таким образом, и смотрели, как кость образуется. Да, вот вашем вопрос. Ну, Примерно похоже один к двум. То есть, например, если вы на миллиметр зубы переместите, то у вас, может быть, полмиллиметра на верхней челюсти образуется новая костной ткань. Вот как-то так. А вот на нижней, похоже, все сложнее. Особенно в нижнем переднем участке. Я бы в своих рассуждениях по планированию лечения вообще бы не рассчитывал, что на нижней челюсти в переднем участке образуется сколько-нибудь значимое количество костной ткани при движении нижних лицов вперед. То есть я бы лучше из этого исходил. Да? И в целом мы у взрослых пациентов, когда планируем лечение, у взрослых, да? когда мы говорим про расширение зуба то есть оправить наклон боковых зубов, да, верхних, нижних, резцы, мы исходим как бы лучше из пессимистичного представления, что особой ремоделяции не будет, но в целом наверху она похожа небольшая, может быть примерно один к двум, но это плохо изученный вопрос, к сожалению, вот точно не могу ответить. Так, что у нас еще были за вопросы? Тут здравствуйте, нам говорит кто-то, да, ну, здравствуйте, всем, конечно, здравствуйте, кто здоровался, извиняюсь. Так, Ирина за... благодарит меня за ответ, спасибо, Ирина. Так, так сохранить эфир, сохраню. Так, так, так, так. Так, Вижу тут знакомые лица. Тут, да, ну, всех приветствовать. Не буду, а только их пропущу. Кто-нибудь обидится. Так, так, так, так. Какой возраст вашего самого старшего пациента с Марпи? Так. Арина, если я правильно спрашиваю, вижу, спрашивает, какой возраст нашего самого старшего? Значит, у нас пациентов с Марпи мало. Поэтому за рекордсменом надо к надо обращаться старшему, не к нам. Мы очень осторожны в этом плане, э, все ждем каких-то научных данных. Мы видим также, что в смарпе у взрослых, то есть без хирургии, да, плохо расширяется, да и даже у подростков плохо расширяется дистально, потому что вот эти контрафорсы там, вот эти вот соединения с крыловидной костью, они как-то держат это все. И получается, что когда сталкиваешься с реальным скелетным сужением в боковых отделах там какой-то перекрест серьезный то ну мы скажем так скорее ну, ориентировались бы на САРПИ, на хирургическое расширение а если ну как бы например пациент этого не хочет или мы считаем что это неоправданно ну вот по травматичности для для пациента то я это как может быть прозвучать немножко там странно но с годами практики становишься не настолько идеалистом я бы скорее, может быть, даже сохранил э, пациенту перекрестный прикус в боковых отделах, нежели, например, застрял при какой-нибудь марпе в перекрестном бугорковом. То есть у пациента, например, был бы там какой-нибудь полный перекрест, да, мы там тин-тин-тин и в бугорковый ушли. Понятно, что еще есть какие-то наклон зубов, но на самом деле в боковых отделах, вот именно в области маляров, марпе расширяет, ну, как бы плохо у взрослых. Поэтому у нас никаких там рекордов нет. Мы, скажем так, на данный момент своего опыта и того, что я вижу в науке и в беседах с коллегами, у которых больше опыта по вопросу Марпи, кто как бы посмелее немножко, наверное, чем мы. Вот. Я потому что у меня свои бзики, я вижу там, как мы попали на программу, там, пусть говорят, и Малахов спрашивает, сейчас уже, наверное, не Малахов кто-то, а что можно было взрослого человека, так как в старину там... На впыточный, там, раскручивать. Ну, короче, у меня свои блики, Я что-то как-то поэтому не очень там люблю. Мы, мы до 30 лет женщин расширяем с Марпи. До 30 лет женщин. Мужчин, ну, блин, там, конечно, вот, честно говоря, там старше 30, я вообще бы побоялся трогать с Марпи. Но, повторюсь, на самом деле, когда мы смотрим вот реальную нашу практику, у нас не так много показаний к этому. Потому что если ты расширяешь. Ты хочешь в переднем отделе вот только собственно эта ситуация. А в боковом ну, все равно не сильно поможет Марпе. А в переднем, ну, а не много таких ситуаций. В переднем почти всегда зуболярно можно компенсировать, премолярами там. Поэтому немного пациентов, поэтому и какую-то статистику такую рекорд. Я бы обозначил 30 лет, но, естественно, я знаю, что и на семинарах показывают там и 45-летних, и 50-летних там. Но показывают там, в основном те, кто пропагандирует эти методики. Да? И там постоянно видишь там отек на переносице там всякие такие штуки, то есть как бы ну вот тут всегда, знаете, вопрос такой вот, ты зачем и как бы это делаешь, то есть любой ценой надо расширить человека или нет? Ведь все же понимают, что с перекрестным прикусом жить можно, да? поэтому расширять вот всех и вся в основном или те кому это нужно для статистики, или те тех Например, человек семинары по этой теме ведет, но ему надо набрать случай. Или те, кому, кто прям вот абсолютно не хочет удалять никогда, ему надо любой миллиметр места, и вот он Марпи бабахает, мы спокойно достаточно удаляем. Или те, кто настолько как бы верит, что он там это все решит. Не знаю, то есть вот мы как бы немного видим таких случаев, которые взрослому для Марпи чем-то бы сильно помогли. Немножко в пограничных ситуациях, возможно. Поэтому я бы назвал 30 лет, но я не эксперт по Марпе, даже близко. Поэтому я вам советую, наверное, обращаться к таким вопросом к тем, кто больше внимания этому вопросу уделил. Да? И нас даже в Семинаре по там, чтобы понимали этой темы у меня нет. Эта тема есть у Сергея Викторовича, брата моего, но применительно к подросткам и детям. Да? А у меня нет. Потому что мы это мало делаем, не очень как бы считаем. Ну, таким прямо вот важным способом, как это не странно, звучит для взрослого человека, для серьезных изменений. Поэтому практически мало используем, хотя, конечно, используем, но повторюсь, у молодежи, там, у молодых пациентов. да, В основном это все-таки подростки, ну или совсем молодые взрослые. Поэтому даже в семинар это не включал. Поэтому я бы рекомендовал обратиться к тебе, у кого большой опыт с этим вопросом, или подмет, конечно, лучше смотреть там, средние данные. Так, вопрос стоит маркер у ребенка, как быстро живет кость после снятия мини-винтов. Слушайте, ну опять же, мы с детьми мало работаем. Ну, мне кажется, такой интересный вопрос. Может быть, я думаю, что это пациент, наверное, спрашивает. Хотя не, не факт. Вот. А, то есть сживать все там -то быстро. То есть, когда мини-винты любые что в небе, что там отростки, ну никто как-то, мне кажется, не фокусирует свое внимание, как это быстро заживать. У меня у самого стояли винты и в небе, и в бакал шелф, и под скуловом просто вот попробовать, да, ну вот, я когда помню себе из неба, там, у меня торг винит, ну не знаю, ну день я как-то помнил про это, то есть после одного дня я уже там не помню. А, ну вопрос, наверное, здесь звучит, когда кость там восстановится, мне кажется, если нормально, чтобы кость восстановилась, это как всегда, там, как после удаления нужно, на 6-8 месяцев, не меньше, наверное, чтобы там, прям кость была, в которой можно снова, снова что-то вкручивать и то больше, наверное, даже. То есть хирурги говорят, что там, пусть им удалю восьмерку там, или что-то еще, там, чтобы кость там образовалась такая, что там что-то держалось это год может быть, понимаете. Если об этом вопрос, то тогда это долго, если чисто как заживет, то это быстро. Так, Анастасия говорит, 10 минут осталось. Да, сейчас уже скоро будет, спасибо, Анастасия, скоро будет уже и завершаться. Так, так, так. В чем заключается истинная ортодонтия? <свят> Коллега говорит, в чем смысл жизни? Истинная ортодонтия? Вопрос хороший, что такое истинная ортодонтия? Я думаю, это доказательная, основанная на объективных данных, научно обоснованная ортодонтия здравого смысла, которая ставит по главу угла, наверное, прежде всего, основную жалобу пациента. Но чтобы удовлетворить основную жалобу пациента стабильно и надежно. То есть вот я бы так сказал, а это тогда подразумевает, как правило, и коррекцию прикуса, да, не только эстетику, даже если пациенту это эстетика. Поэтому ориентированно на жалобы пациента, на долгосрочное, надежное, уверенное решение его основных жалоб или серьезных медицинских проблем, типа глубокого травмирующего прикуса там, и так далее, Доказательная, научно обоснованная, арганти, наверное, я бы так сказал. И главное, логичное, здравого смысла тут наверное, надо более серьезно наверное, уточнять что подлинный я понял что вопрос такой как бы частично шуточный шуточный вот ну я все-таки на него ответил насколько могу так за такой срок вроде бы как вроде бы как мы уложились вопросов нету я вас благодарю у нас предпраздничный день сегодня у вас ну как бы получается надеюсь многие там отдыхают вот Соответственно, вам отличных выходных. Так, Паулина спросила перекрестный прикус в области маляров, накладки, шестюнцы, не выходите из прямого контакта. Может, э, тонкая дуга, нет, движение не можно задерживать. Если вы не можете выйти из прямого, то в принципе, либо пациент недостаточно кооперирует, либо вам окклюзионная интерференция мешает, либо не надо выходить, вообще возвращайтесь. Иногда может легче вернуться в полный перекрестный прикус и не пытаться вылезть. Коллеги, спасибо за, за ваше внимание в этот выходной день. Истинные фанаты Ордонтии послушали целый час как разговоры про зубы, брекеты и так далее. Вот. Всех с наступающим праздником. Всем удачи, интересных пациентов. Не терять радости в работе. Искать интерес в сложности нашей специальности. И до новых встреч на семинарах, в наших эфирах. Наши ближайшие семинары можете посмотреть на сайте Эксперт. Будем рады вас всегда видеть лично. В Петербурге будет у нас в июне хорошее время семинар по мини-винтам. «Белые ночи» все такое. Вэлком достаточно скоро, середина июня в Петербурге мини-винты. В Казани у нас будет семинар тоже. Второй, третий класс. Агитальный, вертикальный, открытый, глубокий. Все вот эти вещи тоже вас приглашаем. До встречи. Эфир сохраним. Пока. Только как мне его остановить Давно не делал этого. Так, ну наверное, вот как-то так. Да.